Здравствуйте, дорогие партнеры э, Склав. Как меня слышно? Давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, единичку. Итак, активнее, активнее, активнее. Так, все вижу замечательно. Итак, с вами Елена Евсеенко, и тема моей презентации это, конечно же, маркетинг нашего клуба. Итак, всех хочу поздравить, во-первых, со стартом нашей новой продуктовой площадки. Старт, конечно же, прошел замечательно. Но так как я и предупреждала заранее, что для многих старт кому-то принесет радость, кто-то ощутит какие-либо нам неудобства, очень много, конечно же, было таких вопросов в личку. Почему я активировался, подо мной никого нет. Дорогие мои партнеры, во-первых, это старт, это не финиш, это начало всему. Поэтому не может как бы в один день и сразу вот, оплатил человек 800 рублей, и сразу утром проснулся, и у него там на балансе целая куча денег. Мы же все с вами взрослые люди. У нас серьезный проект, у нас серьезная компания, долгосрочный бизнес. Но это не живая очередь. Вы должны это четко понимать. Для того, чтобы все это понять, естественно, партнеры клуба должны приходить на вебинар, они должны изучать маркетинг, на созвоны. У нас каждый день в 14 часов а, проходит созвон, и мы разбираем маркетинг. Вы можете задавать любые буквально вопросы, и будете знать на это ответ. А, поэтому сейчас мы с вами будем разбирать именно а, площадку Ultrai. Итак, прежде всего, что такое наш клуб? Это гарантированные выплаты, это маркетинговые планы, это многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. С этим вы все согласитесь на 100%. Площадка Ультра-Н, она у нас будет продуктовым маркетингом. Люди, которые покупают здесь столы, они берут в аренду инструменты, конструктор и автопостер, которые будут у нас включены в наших личных кабинетах уже в скором времени. Не сегодня, завтра. Над этим сейчас у нас усиленно работают программисты. Не сегодня, завтра все будет добавлено в кабинете. А кто вошел на старте сейчас вот эти дни, они не включается, то есть таймер он отключен, время сейчас не идет. Как только все будет работать в полном объеме, только тогда уже включится таймер и пойдет у нас отчет времени. Поэтому никаких волнений по этому поводу тоже нету. Войти на эту площадку, это значит взять в аренду на какой-либо определенный срок. На один месяц это 800 рублей. На два месяца 1400. Если человек берет стол сразу в третьем, то он оплачивает аренду инструментов уже на три месяца. Вы можете брать любой срок. Вы даже можете взять первый и второй стол. Это получается у вас уже три месяца. У нас на этой площадке два вида дохода. Вы должны это четко понимать. Два вида дохода. Линейные начисления. И реферальные начисления. Вот реферальные начисления мы все получаем на первом, втором, третьем, четвертом столе. Это за нашу структуру, за то, что мы приглашаем людей, наши люди приглашают людей. И так до десятого уровня в глубину. Линейные начисления мы будем получать на втором и третьем столе. Тоже до десятого уровня в глубину. Но здесь независимо, есть у вас лично приглашенные люди, либо их нет. Здесь идут начисления именно по линиям. Первая линия – два человека. Вторая линия – это четыре человека. И так далее до десятого уровня в глубину. По расстановке, куда встал человек, Тут так и идут начисления. Если на втором столе то по 25 рублей, на третьем по 50 рублей идут линейные начисления. То есть у нас в клубе могут зарабатывать люди и активные, и неактивные. Но надо понимать, если мы хотим часто получать денежные средства, чтобы они делились к нам как денежный дождь, мы все с вами должны активно работать. То есть... Площадка Ультра N это действительно командная работа, и в команде должен принимать участие каждый партнер. Потому что, согласитесь, получать линейные доходы это хорошо. Но когда вы начнете получать плюс еще и реферальные начисления, поверьте, а они настолько шикарные, ведь начисления-то ведь идут не только за второй и третий, а реферальные по всем столам. Вот давайте с вами пробежимся по э, следующим слайдам и посмотрим, какие денежные средства мы все с вами можем здесь зарабатывать. Расстановка по столам идет слева направо на свободные места. Столы неуправляемые. Функции занять здесь нет. Получается, что наши с вами партнеры, их система расставляет на свободные места. Но это не значит, что вот с верхнего одного логина, то есть с администрацией, и пошло заливаться все подряд. Так не может быть, потому что где-то активный человек, он быстро ставит своих людей, где-то человек неактивный, и он ждет переливов. Поэтому.. И получается, что если под кого-то не упали люди, они в любом случае под вас станут. Но на это нужно время. Бизнес за одну ночь во время старта, поверьте мне, он не строится. Бизнес долгосрочный, и поэтому здесь просто нужно работать. Как утром начали люди сразу писать в личку, почему под меня никто не стал. Такое впечатление, что вы... Не на старт пришли, а на финиш. Честное слово, давайте как-то наберемся терпения, уверенности в себе. Давайте мы будем верить в то, что мы делаем, и двигаться, двигаться, и двигаться все-таки вперед. Поэтому мы переходим сейчас на следующий слайд и начинаем разбирать, какие мы доходы получаем именно на втором и третьем столе, именно по линейке. Вот. Первая линия – это два человека. И мы зарабатываем именно по построению. Здесь не может стать больше людей, больше двух людей к вам в первую линию. То есть вот ваши плечи – два человека. На втором столе по 25 рублей вы получаете 50 рублей. На третьем столе два человека вам принесут по 50 рублей, и вы заработаете 100 рублей. Вторая линия ⁇ это уже 4 человека, которые вам принесут по 25. Вы заработаете 100 рублей. Понимаете, что все денежные средства, они здесь в глубине, они сразу, как некоторые подумали, уго, утром я открою кабинет. Надо же все-таки думать. Вот 4 человека. На третьем столе вам уже принесут 200 рублей. И чем ниже ваши линии, тем больше денежных средств вы начнете зарабатывать. Третья линия на втором столе вам принесет 200 рублей, а на третьем 400. Четвертая линия. Заметьте это ваш... Пассивный доход, линейный доход ⁇ это пассивный, это построение. Вот когда начнется у вас заполняться четвертая линия, вы заработаете на втором столе 400, а на третьем 800. На пятом уровне, на линии, вы заработаете 800 рублей. Это на втором столе, а на третьем уже 1600. Шестая линия 1600. 3200, седьмая линия, второй стол, 3200, третий стол, 6400. Восьмая линия, вы зарабатываете 6400, а на третьем столе 12800. И таким образом, вот десятая линия вам принесет доход 25600 рублей, а на третьем столе 51200. Если суммировать все эти суммы, получится, что вы по линейке на один клон, на один, на одно бизнес-место это доходы начисления. А если же вы покупаете клоны, если вы сразу же зашли на несколько столов, то и мест у вас больше, то есть вот эти доходы вы умножаете в дальнейшем на каждое ваше бизнес-место. И одно бизнес-место вам принесет по линейке 153 450 рублей. Но это не за сутки, поверьте, и не за один месяц. Это долгосрочный бизнес, который будет вас кормить. А люди, которые будут активно работать и активно приглашать партнеров, то есть продавать наш конструктор сайтов, Задача теперь у нас состоит в том, что мы должны до людей доносить информацию, что в нашем клубе есть шикарный продукт, который мы сейчас продаем. От продажи конструктора вы, естественно, будете иметь доходы. Сейчас мы с вами перейдем и будем разбирать, что же будут зарабатывать люди помимо линейных доходов за свою активность, за приглашение людей. Первый стол. Первый стол – доходы по реферальным начислениям. Если же вы пригласили всего два человека, то есть продали конструктор двум, и ваши люди всего лишь по два человека, на первом столе, только на первом столе вы получаете 20 460 рублей. Но если же вы будете продавать этот конструктор большему количеству людей – ваши доходы начнут увеличиваться с огромной скоростью. Вот если вы трём, да ваши люди, каждый по трём, до десятого уровня, три по три, ваши доходы только на первом столе – 885 тысяч. Разве этого мало? А если у вас будет 5 и более, вы понимаете, что ваши доходы просто начинают увеличиваться в разы? А ведь это только первый стол. А когда же вы уходите на второй стол, вы уже начинаете зарабатывать как по линейному начислениям, так и плюс по реферальным. Уже по 25 рублей каждый ваш переход. У вас два человека, и по два, по два, по два пошло. Второй стол вам принесет 51 150 рублей. А вы ведь плюсом получаете первый уже и второй. А если у вас по три человека? По три человека всего-навсего. Ваши доходы уже на втором столе могут быть более 2 миллионов. А если 5 и более, сами видите, какие доходы. А вы ведь получаете и по линейке, и по первому столу, и по второму. По третьему получаете доходы. Ведь на третьем то у вас тоже ведь и линейный доход, и реферальные начисления. Так вот, на третьем столе получается, и на четвертом по 50 рублей, и линейка, и реферальные. То есть получили на третьем, если вы уже ушли на четвертый, вы на четвертом получаете. Вы пришли в четвертый стол. Ваши люди внизу начинают работать, вы получаете реферальные начисления за первый стол, за второй, за третий, за четвертый, за линейные начисления. Везде доходы. Здесь настолько будут э, действительно денежки сыпаться на ваши кабинеты, как, денежные, как, ну, как денежный дождь, вот, честное слово. Просто поработать надо, людей надо приглашать. Не нужно надеяться. Ой, я встану на пассив, да постою. Да, и на пассиве вы постоите, вы получите. Вы получите не сегодня, не завтра, а со временем. А если же вы включитесь в работу, тем более сейчас вы вошли все на старте. У вас все сейчас в руках. Именно вы можете развивать структуру. Нету такого э, инструмента еще в интернете. Вы даже не понимаете, насколько он будет просто вращении, насколько это будет интересного. Когда вы начнете строить свою структуру, вы начнете зарабатывать здесь и по линейкам, и по реферальным, и за, по закрытию четвертого стола, потому что на четвертом столе тоже будет все распределение слева направо на свободные места. И каждое место вам принесет по 6 тысяч рублей. И не надо закрывать полностью, чтобы 6 получить. Один упал. Вам полторы на вывод. Второй упал, полторы на вывод. Третий упал, полторы на вывод. Четвертый, полторы на вывод. А если это еще и ваши структуры, то вы будете получать 1550 рублей. И плюс все реферальные за первый, второй, третий и линейные тоже. То есть шикарные доходы. Так, в общем, надо три человека пригласить на эту площадку, им сказать, чтобы по три человека пригласили. И будет посев. Совершенно верно. По три человека это вообще шикарные доходы. По два хорошие, по три еще лучше. А по пять это просто вообще бомба будет. Ну и, естественно, нужно будет, как бы, вот вы три пригласили, ваш четвертый вам не помешает. И пятый не помешает. Вы же не на один день пришли сюда работать. Вы пришли построить бизнес постоянно. Поэтому появился человек, ставите, появился, ставите. Не все люди работают, к сожалению, не все это понимают, не, не, не могут некоторые понять, что такое сетевой маркетинг. Но кто разобрался, кто понимает, кто верит в то, что он делает, он получает шикарные доходы. В общем, каждый человек должен в первую очередь верить в то, что он делает. Итак, есть какие-либо вопросы? Пожалуйста, можете задавать. Задаем вопросики. Активнее, активнее, активнее. У кого есть желание посмотреть как бы на моем личном кабинете, как вообще происходит это движение и как начисляются денежные средства. Если есть желание, я могу свободно открыть демонстрацию своего кабинета и показать вам, как, как идут, в общем-то, движения и как идут начисления. Итак, пишем «Активнее». У меня никаких секретов от вас абсолютно нет. Я человек открытый. Любой может мне позвонить в личку, я всегда отвечу и то, что нужно, и покажу, и расскажу. И, собственно, всегда рада помочь, ответить на вопросы. Угу, угу. Итак, пожалуйста, открываем экран, показываем, смотрим, разбираем по моему кабинету. Пишем, пишем активнее, кому интересно. Так, хорошо, давайте посмотрим. Сейчас я попробую открыть демонстрацию экрана. Так, экран. Угу. Так. Так, в четвертом столе написано 800 ЛС на автоматизацию из этой суммы. Так. Четыре стола. Так. Итак, видно, да, демонстрацию экрана? Экран видно? К сожалению, бывает так, что экран слетает, но я буду периодически посматривать, чтобы экран не слетел. Итак, мы переходим в мой личный кабинет. Так, площадка «Ультра-Н». Так, видна демонстрация. Площадка «Ультра-Н». Так, ну, первые вот у меня уже клоны, вот видите, четыре, они закрылись, а, то есть перечли, у меня больше нету. Так, мой конструктор получается оплачен на 390 дней, то есть я покупала не один клон, это очевидно. Вот и как идут реферальные начисления. Вот так вот они начисляются именно по 10 рублей. До 10 уровня в глубину. Как видите, уровни разные. Уже и 10 есть, и всякие. И вторые, и шестые. Вот все есть. Вот оно. Вот таким образом идут реферальные начисления до 10 уровня в глубину. Переходим во второй стол. Вот два стола вот у меня закрытых. Два есть открытых. Так видно. Вот эти начисления, вот это реферальные по 25 рублей до 10 уровня в глубину. Вот так вот они начисляются. Это реферальные. Это за нашу активность. А вот это, это линейные. Это за расстановку людей. Вот тоже вот так вот по 25 рублей начисление. То есть шикарные, вообще шикарные получаются доходы. Как только наши клоны уходят, а они будут начисления вот эти и реферальные, а реферальные будут начисляться за... Активность за нашу работу. А вот линейные, линейные будут начисляться за каждый наш клон, то есть за каждое наше бизнес-место. Люди будут там вставать, и то есть будут уже двойные линейные начисляться. Так, переходим на третий стол. На третьем столе, вот у меня три раза он закрылся, три клона, три места, и получается, что на три места будут начисления линейных начислений. По 50 рублей. Вот таким вот образом они начисляются. А вот это реферальный. Это за нашу с вами активность, то есть за мою первую линию, за наших партнеров, которые работают у нас до 10, 10 уровня в глубину. Вот такие вот идут начисления. По 50 рублей. И четвертый стол. Здесь нет линейного дохода. Здесь идут только реферальные по 50 рублей за нашу активность. Поэтому вы должны четко понимать, четко понимать. То, что приглашать людей выгодно, поверьте, очень выгодно приглашать людей. Потому что вы будете больше зарабатывать и по рефералке, и по линейному. Понимаете, в чем разница? И каждый клон, каждый клон, он принесет на четвертом столе. А вам по 6000 рублей. То есть полторы, полторы, полторы, полторы. Вот. вот таким вот образом. Вот идут такие вот начисления. Вот открытый стол. Вот третий. То есть я заходила сразу на все столы. И еще закупала клоны по 800 рублей. Ой. Вот такая вот ситуация. Я не боюсь вкладывать бизнес, денежные средства в наш бизнес. Как только что-то у нас появляется, я сразу активирую. Я не сижу и не думаю, пойду я или не пойду. Я просто иду и сразу же покупаю площадку, то, что у нас есть. И я считаю, что это правильно. Потому что я пришла здесь строить бизнес не на один день и не на один год. Я уже всю жизнь работала, можно сказать, на дядю, на производстве, поэтому наработалась. Что я там заработала, кроме всяких болячек? Ничего, абсолютно. На рынке 20 лет отстояла. 20 лет на улице. Что я заработала? Ничего не заработала. Единственное, что, естественно, мы одевались, питались. Но это все. А работая в клубе, извините. Таких доходов я за всю жизнь не заработала, сколько я заработала здесь в клубе. Но я работаю, я не сижу, я каждый день что-нибудь делаю. Каждый божий день. И я не бегаю по проектам. А если что-то появляется в интернете, я посмотрю маркетинг, сравню, и меня диву даюсь, насколько даже это несравнимо. Просто вам нужно разобраться, действительно сесть, порисовать, разобраться, прочитать. Когда вы тут разберетесь вообще во всем, да вы даже ни в одну сторону не посмотрите никакого проекта. Потому что это даже вот небо и земля, понимаете? Здесь вы можете заработать неограниченное количество денег. Циклы короткие, понимаете? Короткие циклы. Сколько будете работать, столько и будете зарабатывать. Ну вот как-то вот так. Получается, без лично приглашенных не попасть в четвертый стол. Вы обязательно туда попадете в четвертый стол, даже без лично приглашенных людей. Со временем попадете, и даже вы закроетесь и заработаете все эти денежные средства. Но без лично приглашенных партнеров это будет не так быстро, как бы вам хотелось. А вот с личными партнерами вы просто очень быстро можете до него добраться и получить денежные средства. То есть много и быстро зарабатывают активные люди. А кто пришел на пассив, они зарабатывают, но не так быстро и не столько, сколько бы им хотелось. Просто я всегда все говорю честно. Итак, у нас есть вопросы? Клон встает под себя или улетает на свободное место? Конечно же, он улетает на свободное место. Понимаете, вот эта площадка «Ультра-Н» Это общий бинар клуба. Общий бинар клуба. И получается, что именно здесь... Что-то у меня экран подвис. Так. Так, так, так. Это общий бинар клуба. И заполнение идет слева направо на свободные места. Ну... Это командная работа. Понимаете, наши вот э, партнеры, которых мы приглашаем, вот уже первые встают, если у нас свободные плечи, они встают к нам. А если в наши плечи уже закрыты, то есть под нами стоят, неважно, наши партнеры, либо это переливы, они будут вставать следующие уже вниз, в нашу структуру. Таким образом, и будут создавать переливы тем партнерам, которые еще не пригласили людей. Продвигать их. Но вы будете получать реферальные начисления за своих партнеров, Реферальная привязка срабатывает, и каждый спонсор получает за свою структуру. Самые большие деньги, они здесь в глубине. И именно по реферальным начислениям и по линейкам. Не нужно думать, что вот, ваша цель быстро четвертый стол ваша цель как можно больше людей поставить чтобы ваша структура разрастала чтобы вы получали по линейкам по рефералкам они гораздо больше вы получите чем вот эти шесть тысяч они конечно тоже нужны и тоже приносят радость но поверьте потом со временем они вам будут казаться ну очень маленькой суммы серьезно вам говорю самые большие деньги это конечно же у нас это рефералка и линейка именно на этой площадке у нас есть в клубе и другие площадки клуба у нас их много можете работать в биткоинах хорошая площадка маркетинг очень шикарный можете работать в рублях очень шикарная площадка у нас есть Жилфонд я просто вот от души вам говорю, я очень люблю площадку Жилфонд. Там с малым количеством людей можно зарабатывать большие деньги. Там вообще нет реферальных начислений. В нашем клубе вы можете зарабатывать с одними и теми же людьми по нескольким площадках, Понимаете, в нескольких площадках в клубе. То есть доходы абсолютно не ограничены. А именно ультра-эн, это вам реферальные начисления и в первую очередь это продукт для вашего продвижения. Пришел к вам человек на площадку Ультра-Н, посмотрел в кабинете, есть шикарные площадки. А вы как спонсор посоветовали, заработал деньги, пойдем на жилфонд, там тоже круто. Там нет рефералки, но там с малым количеством очень большие деньги. И это ваш человек, он уже привязан к вам по реферальной ссылке, и он пойдет следом за вами на площадку «Жилфонд». Ладно, вы пригласили человека на «Жилфонд». Слушай, друг, а ты хочешь а, работать через интернет, пользоваться конструктором, приглашать людей? Да, конечно, хочу. Почему нет? Так у нас есть шикарная площадка «Ультраэнд». Заходи, разбирайся в конструкторе. И он ваш человек, понимаете, и он будет строить свою структуру, он будет точно так же продвигать конструктор, и вы будете с ним зарабатывать по реферальным и по линейным начислению. Но это просто до такой степени все это взаимосвязано, и все это так гениально, просто оно должно быть у вас, ложится все это в голове. Вот как только вы все это поймете, ну это просто будет шикарно. Так. Первое время будет заполняться стол только своей структурой. Так, вот на старте, на старте мы, можно сказать, там перемешивались. Сейчас от каждого спонсора люди будут идти в его структуру. От вышестоящих и будут заполняться пустые места. То есть от выше, от вышестоящих. Тоже будут люди идти в его структуру. А вы его структура. Вот и будут распределяться люди на свободные места. И со временем все будет заполняться. И будут выходить на доходы и активные, и неактивные партнеры. Но я советую вам стать активными. Потому что только активные люди быстро и много зарабатывают. Ну а пассивные они ждут и зарабатывают не столько, сколько бы им хотелось. Но в любом случае они выйдут здесь на выплату. Так, я не понимаю, что такое конструктор. Но вот именно, что такое конструктор, вы узнаете чуть позже, как только он появится в нашем кабинете, и у нас начнутся уроки, как пользоваться конструктором, как, что, там, что делать, там будет очень просто. Очень просто, поверьте, вам понравится. И вы научитесь им пользоваться, и будете обучать уже своих людей. Итак, какие у нас еще есть вопросы? Пишем, пишем, пишем активнее. Если же вопросов нету, то мы с вами просто идем уже работать. Итак, вопросов я не вижу. Всем вам я действительно желаю надежных партнеров, активности, хороших доходов. В общем, всего-всего самого хорошего. Если только будут возникать какие-либо вопросы без стеснений, звоните в личку, и вы получите ответ на ваш вопрос. Все с вами была Елена Евсейенко. Всем пока-пока и до встречи. Завтра приходите в 14 часов в скайпе, у нас будет созвон. В 18 часов также вебинар будет в вебинарной комнате. Приходите сами, приглашайте новичков. Всем пока-пока.